Пусть под сенью благодати Божьей дни Твои размеренно текут, Жизнь добро и радость приумножит, а любовь пусть освещает путь. Пусть в душе Твоей всегда сияет вечный свет рождественской звезды. Сам Господь пускай благословляет все Твои усердные труды. Оградит от зла и от ненастия, Взор ласкает небо синева. Я тебе желаю много счастья в светлый день Христова Рождества.